Добрый день, друзья! Вас приветствует компания Alphard Tour. Мы работаем и развиваемся для того, чтобы вам было удобно, комфортно и безопасно путешествовать. И сегодня мы хотим предложить вам наше уникальное преимущество, нашу особенность для вашего удобства. Это возможность бронирования через сайт и мобильное приложение, которое доступно для андроида и для iPhone. Прошу заметить, это именно приложение, в котором вы бронируете, сами выбирая нужный для вас рейс. Итак, обо всем по порядку. Вы собрались отдыхать. Вам необходимо выбрать поездку. Вы заходите на наш сайт alfard-tour.ru. Первый способ бронирования это прямо на сайте. Вы нажимаете бронирование и можете сделать это 24 часа в сутки. Притом, при Притом, вам не нужен будет оператор. Вы самостоятельно можете сделать это в течение буквально двух минут. Вам необходимо выбрать город, откуда вы будете начинать свое путешествие. Предположим, это Севастополь. Теперь мы выбираем город, куда вы поедете. Давайте выберем Краснодар. Вы можете использовать горячие кнопки «Сегодня» или «Завтра», а также выбрать удобную для вас дату для того, чтобы найти нужную поездку. Далее нажимаем «Найти» и видим поездки. Прошу заметить, если вы не нашли удобный для вас рейс, обязательно позвоните нам, номер телефона указан на сайте, и мы создадим именно под вас поездку. Это еще одно ключевое наше отличие. Итак, далее. Предположим, вас устраивает рейс в 8 утра 17 марта. Вас устраивает все. Здесь вы видите, сколько мест свободных осталось. И вы можете даже выбрать место, которое для вас будет оптимальным, удобным, комфортным. Давайте выберем рядом с водителем самое комфортное место. Нажимаем «Продолжить». И здесь происходит небольшая регистрация для того, чтобы система вас запомнила. Мы будем делать с вами все сразу и полностью вы увидите весь процесс. Вы можете написать комментарий, который вам нужен. Вы видите полностью информацию о вашем рейсе, где будет остановка, откуда вас заберет водитель и место высадки, куда вы приезжаете. Обязательно нажмите на кнопочку «Согласие на обработку персональных данных». Ваши данные никуда не идут, здесь вы в полной безопасности. Итак, мы заполнили номер телефона, имя, если необходимо, пишите комментарий. Информация о вашем рейсе будет у вас в личном кабинете. Все, мы нажимаем «Далее». «Продолжить». В этот момент вам на ваш номер телефона отправляется код подтверждения для того, чтобы система вас записала. Нажимаем «Ок» и тут же вам на телефон будет отправлена смс с информацией о вашей поездке. Согласитесь, это очень удобно. Вам, не, вам нет необходимости ждать перезвона оператора. Вы можете сделать это абсолютно самостоятельно в любое время 24 часа в сутки. Вся информация, которая нужна вам о рейсе, она будет находиться в вашем личном кабинете. Ваш личный кабинет – это как раз-таки мобильное приложение. Вы можете или зайти здесь в личный кабинет, или вы можете использовать мобильное приложение. Это очень удобно. Сейчас мы с вами вернемся на сайт и посмотрим, как можно с помощью мобильного приложения заказать поездку. Нажимаем на а, иконку. На мобильном у вас будет немножечко уже это а, в приложение, но я хочу показать именно с компьютера для того, чтобы вы могли увидеть полностью. Левый нижний угол вы видите «Зарегистрироваться». Нажимаем. Вводим свои данные. Обязательно номер телефона вводим. Номер паспорта необходим для тех, кто отправляется за границу, его заполнять не обязательно. Придумайте пароль, который вы точно будете помнить, для того, чтобы вы могли потом зайти в систему. Дата рождения. Для того, чтобы ввести дату рождения, вы нажимаете у себя на телефоне на дату, и выбираете месяц, выбираете ОК, нажимаете, выбираете дату, выбираете год. Так, чтобы год выбрать, вы нажимаете на цифры года и выбираете необходимый для вас год. ОК. Обязательно нажимаем правила пользования соглашения, то, что вы ознакомлены. Можете нажать ознакомиться и Кнопочка «Зарегистрироваться». Сейчас вам на телефон после этой процедуры приходит код подтверждения. Отправить. Все, вы в приложении, я вас поздравляю. А здесь вы можете также выбрать, откуда вы поедете, куда вы поедете, сколько у вас будет человек. сегодня, завтра или выбрать дату и найти вашу поездку. Здесь вы можете выбрать подходящий для вас рейс и точно так же выбрать место, забронировать его. Вот вы видите, да, желтые а, квадратики, это уже занятые место, есть свободные места, вы можете их выбирать. Я сейчас выбирать не буду, я вам покажу. Ой, я вышла. Видите, система сохраняет ваш вход. В личном кабинете у вас будет информация о вас, где вы можете изменить электронную почту, номер телефона и изменить при необходимости пароль. «Мои брони» – это то, где будет информация о вашей броне. Вы видите, что есть заказ на 17 марта, меня система запомнила. Помните, мы бронировали рейс с приложения «На сайте». Теперь э, эта же информация отображается у вас в мобильном приложении. То есть вы видите направление, по которому вы едете, где происходит посадка, время отправления и дата, э, высадка, автовокзал, э, прибытие в 15, 55, 17 марта, стоимость вашей поездки. Какая машина вас везет? Предположим, это поездка, это Mercedes Вита черный, номер машины 998. У вас также есть информация о водителях. Всех водителей мы проверяем. У нас нет водителей, которые вот просто решили покататься. Все водители, они проходят обязательную проверку. И, конечно же, номер телефона для связи. И, предположим, вот сейчас эта поездка у нас оформлена, забронирована, и мне необходимо отменить бронь. Это делается точно так же очень легко в приложении, нажав кнопку «Отменить». Если вдруг у вас поменялись планы, также вам придет смс на телефон об отмене вашей брони. Вся информация, которую вы будете получать в приложении, она дублируется в смс. Теперь нет необходимости связываться с диспетчером. Вся информация будет у вас в мобильном приложении и дублироваться в смс-оповещении. Ну что, наши дорогие клиенты, мы работаем для вас, мы рады будем вам предоставить качественный сервис по пассажирским перевозкам. Обращайтесь к нам, рекомендуйте нас, друзья. Чем больше будет у нас клиентов, чем, тем выше будет наш сервис. А я говорю вам до свидания, до новых встреч в следующем видео и, конечно же, в поездке. Пока-пока! С вами была компания Альфарт Tour.